То есть у вас такая уникальная, большая площадка, не только образовательная, но и производственная получается. Вы знаете, сегодня университет – это центр науки, центр образования и центр технологий. Да? Мы стали определенной корпорацией учебно научной учебно-научно-технологической. И сегодня мы ведем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 Полную версию программы «Большая страна» с Ильшатом Гафуровым вы сможете посмотреть на нашем сайте, а также на сайте общественного телевидения России. Александр Александров, Универньюз.